Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Диана. Мы сейчас находимся в разных городах. Я в Москве, она в Сочи. Да, Диана, я согласен с тобой, но не только вот это письмо нашей студентки повлияло на то, что мы сейчас проводим, а главное, наверное, то, что в эти дни готовится принять законопроект о дальнейшем, в дальнейших ограничениях, причем принудительных ограничениях. Это вот сейчас в вот вынесла вынесено такое такой законопроект, разослан в регионы для того, чтобы они тоже поддержали. Но в большинстве регионов назначенные губернаторы, назначенные вся система власти, поэтому я думаю, там поддержат. Так что ситуация достаточно серьезная. и Вот это все нас заставило сегодняшний совет семьи, во-первых, провести его как неочередным, а во-вторых, вот с такой темой, когда людям нужно знать более откровенно о ситуации, это раз, а второе, знать, что делать в этой ситуации. Вот с этим мы к вам и вышли. Благодарю, Диана, продолжай. Да, дорогие, здравствуйте, здравствуйте всех. Вижу комментарии, очень рада. Тех, кого узнают, тех, кто впервые, тоже всем очень рада. Хотели еще раз напомнить для тех, кто, возможно, впервые, или еще раз актуализировать, для чего вообще нужен совет семей, наверное, читали вы историсы в наших выступлениях, но тем не менее, кратко повторю, что мы, как вы знаете, приходим <laughs> на Землю либо как мужчина, либо как женщина, и это именно особенность развития, особенность эволюции нашей планеты, потому что на самом деле существуют другие планеты, другие миры, и мы про это сегодня будем говорить но немного, а это просто вот к теме нашей легло ложится очень хорошо. И, соответственно, мы, используя вот эти особенности свои, да, как ресурсы, то, что мы мужчина или женщина, или женщина и объединяя вот эти противоположности, создаем мощнейший резонанс, то, чего нет таких возможностей на других планетах, в других планах бытия, где, возможно, нет разделения, но ну, так и есть, есть такие планеты, где нет разделения. Но это другая тема. И Я, вот ну, эта пожалуйста. вот мощь, мощь пары, она, конечно, очень-очень эффективна, очень влияет на любые процессы с нами происходящие, да, Александр? Я говорю, расскажи о совете семьи, потому что многие действительно не знают, что это такое. Да, даже. да, ну вот мощь пары как раз в совете семей, когда люди объединяются и формируют какую-то идею именно как пара, как созвучные люди в резонансе, да, в какой-то степени, как одно целое. Вот мы все едины, но вот это единство проще всего почувствовать с близким человеком, с которым вы будь соли вместе съели уже. И, соответственно, вот это единство проявленное, которое изначально есть, актуализируя его и направляя какие-то мысли-образы на волне любви, потому что творит всегда именно мысли совместно с любовью. Это вот самый эффективный способ реализации мечтаний, эффективный способ творения. Это генетически, даже генетики доказали, что именно так это происходит. И, соответственно, вот Совет Семей, он очень эффективен, и мы применяем этот сегодня в том числе инструмент. Совет Семей здесь, он как бы состоит из двух частей. Есть семейный совет, это когда пара обсуждает какую-то тему и принимает решение. Это, я думаю, многие отметили, что когда семьей принято решение, оно, как правило, исполняется, когда все члены семьи приняли я помню, был случай, когда сын не принял решение, которое вынесли мы с женой, и это событие не происходило до тех пор, пока мы не поняли, что это он был против. Мы с ним переговорили, он понял ситуацию по-другому, принял наше предложение, и все, и сразу же на следующий день произошло то, что нужно, должно было произойти. То есть... Семейный совет это тоже мощная, большая сила Им надо, и этой силой надо пользоваться. Надо использовать свои энергетические возможности, надо знать, что человек это очень мощная энергетическая система и поэтому, особенно в паре, здесь сила увеличивается в десятки тысяч раз, то есть пара это не вдвое больше, а десятки тысяч раз, а то и сотни, это зависит от той, того резонанса, который есть в семье. Так вот, это надо использовать в своих обычных делах, в вопросах работы, деятельности, садика, школы и прочее, материальное получить, То есть самые разные вопросы. Но гораздо сильнее, еще сильнее, когда образуется совет семьи. Когда собираются единомышленники, несколько пары или несколько человек, обязательно не обязательно пары, там может присутствовать и один человек без пары, но только он признавать должен да, ценность семьи и не отрицать этого, и тогда он тоже может включиться в этот процесс. Так вот, когда совет семей, когда несколько человек, мощь увеличится вообще огромное количество раз. Поэтому, например, совет семей может решать задачи целого города, региона. И вот, а сейчас вот совет семей, который мы проводим, он, в общем-то, может решать задачи и э, общероссийского, и даже планетарного масштаба, потому что такое количество людей э, присоединяются э, в единый процесс, вы рассказываем единые намерения, и тогда, в общем-то, происходят удивительные вещи. Это проверено, э, это, Этот метод проверен многолетней практикой, показал замечательные результаты, и вот мы сейчас с вами проводим очередной, четвертый, да, Диана? Да. да, да. Четвертый совет семьи. Вот такая ситуация. Диана действительно обрисовала ситуацию, которая нас сильно сейчас всех беспокоит. Но главное беспокоит то, например, вот меня. Диана видела, как я размышлял, как я мучился, как я искал решение, пока вот не вспомнил об этом совете семьи, что это замечательный инструмент, и решил его использовать. То, что, ну, хочется помочь миру пройти вот эти все проблемы гораздо легче, с меньшим напряжением, с меньшими какими-то унижениями человеческого достоинства. Вот знаете, вот мы, ну, наверное, уже пойдем в тему, да, Диана? Есть... Да, да. Я думаю, да, очень ну, хочется послушать, Анатолий Александр Александрович, примерно... Да. Знаю суть выступления, но тоже с нетерпением, да. потому что очень... Хорошо. Да. Друзья, ну вот я думаю все и не раз задумывались о том, а почему мы в такой богатой стране живем бедно. Это одна из... да самая богатая страна по ресурсам, и в то же время находится там где-то на 80-м или на 90-м месте по уровню жизни. Ну почему такое несоответствие? Я, знаете, я тоже, конечно, над этим задумался, и разные есть объяснения этому, но я увидел объяснение в Эстонии. Я много раз, много лет работал в Эстонии, ездил туда многократно, и вот в этой стране я увидел один из ответов на этот вопрос. И он действительно очень важный. Эстония не имеет никаких собственных ресурсов. У них, у них даже сельское хозяйство находится на, в зоне очень рискованного земледелия, потому что Балтика холодная и не дает развиваться культура. И там перекрыли российский экспорт через Эстонию экспорт, импорт, она была такой перевалочный базой. И этот перекрыли доходную статью. А живут они достойно. А живут они хорошо. И намного лучше, чем наши россияне. Я вот и недавно был, это действительно совершенно другая жизнь. Почему? Друзья мои, никаких доходов. Да, им, скажете, помогает Евросоюз и прочее, но не так уж он сильно помогает, но, но все складывается таким образом, волшебным образом, что люди живут достойно. Потому что они, как я вот увидел, они уважают себя и очень ценят свое достоинство. Очень ценят свое достоинство без, вы знаете, это действительно высокое, глубокое достоинство. И мир не может им снизить эту планку. Он дает им по уровню их достоинства. В России картина другая. Начиная с крещения Руси, именно там началось, оттуда началось очень сильное унижение личности, унижение достоинства. С этого момента началась действительно просто катастрофическая динамика унижения достоинства людей. Почему именно с этого времени? А потому что к власти, которая, ну, до этого тоже были унижения, добавилось еще унижение и э, от религии. Э, религия тоже поставила э, так условия своего, э, свое, свое мировоззрение так выразила, что власть от Бога, да? И люди ничего не могут сделать. Власть от Бога. И вот эти, это выражение, власть от Бога, и выражение, что царь это помазанник Божий и что он наместник Божий здесь на земле. Вот это все людей заставляло подчиняться беспрекословно. Беспрекословно. А цари творили. И не только цари, а их приближенные. И все творили удивительно как мы все это вытерпели. Я помню, прочитал книгу Валентина Пикуля Слово и дело. Кто читал, наверное, поймет, что я имею в виду. Это, там показано глубочайшее унижение граждан страны. Глубочайшее. Я поразился. А это все было на, вся книга написана на фактах, исторических фактах. И вот это вот унижение мы пронесли через всю историю России. Обратите внимание, в России крепостное право официально было отменено только 150 лет назад. Официально. А неофициально оно более-менее ушло только во время революции. То есть практически 100 лет назад. Сто лет назад мы еще находились практически в, вот в этом состоянии крепостных. В той или иной степени. В разной степени, но это продолжалось действительно до революции. Мало того, в сознании -то это осталось у людей. И это, это привело к тому, что начались новые унижения. Лагеря сталинские. Это тоже на базе вот этого внутреннего униженного человека. И это продолжалось и дальше. Даже, знаете, в мелочах. Вроде мелочь, но на самом деле не мелочь. Возьмем хрущевские времена. Мы, э, э, правительство решило помочь всем обрести жилье. Но какое жилье? Какое жилье? Хрущевки, их не зря называют так. Это же совершенное унижение человека. А в, в, в старину никогда не было потолков меньше 4 метров. А в крестьянских э, зим, э, домах там вообще потолка, ну, то есть, потолок это не чувствовался. Потому что... Так вот, а почему? А потому что понимали, что... Тела человека, его не только физическое тело, но все тела человека, они очень далеко распространяются. А по сути в хрущевках все сжах, всех сжали в одну коробочку. Булгаков сказал, что квартирный вопрос испортил народонаселение в России. Это действительно так. То есть унижение было по всем статьям. И вот сейчас мы пришли к тому, вот что вот эта программа, она вылезла наружу. Программа золотого миллиарда, программа унижения человечества, дальнейшего унижения человечества. Не просто унижения, а на всей земле унижение доводится, по сути, до цифрового рабства. То есть рабоводельческий строй, только цифровой, планируется создать на земле. Это действительно, давайте вещи свои, называть своими именами, тогда нам проще будет э, найти и решение этой задачи решается задача на мой взгляд мы имеем это решение мы конечно же вот эту вот программу выполняет выполняет власть имея огромные ресурсы это и финансы это силовые структуры это армия ну в общем сила огромная сила власти все это э, очень э, как бы против этой махины э, человек ничего не может сделать. И у многих опустились руки. И многие, в общем-то, потеряли веру. Тем более э, религия тоже не поддерживает. Уж вроде бы духовный институт должен поддерживать человека в таких ситуациях. Его достоинство, его божественную суть. Унижают божественную суть, уничтожают, чипируют. А религии Призвали к смирению, к терпению и к вакцинации. Пожалуйста, уже во всю религия об этом говорит. Поэтому, друзья мои, человек остался один на один со всей этой системой. И вот я считаю, что нас поставили перед так, в такую ситуацию для того, чтобы мы обратились к самому себе. Потому что в нас есть все. У нас есть все ресурсы. И главный ресурс это достоинство. Человеческое достоинство. Которое базируется на очень важных и мощнейших вещах. Таких мощных, которых нет ни у каких властелинов. Ни у какой системы. А именно. Это суть человека. Это его зерно божественное. Это его исток. Это то, что ничем и никем не может быть разрушено. Это огромное количество энергетическая мощь человека. Огромное количество его энергии. Его, его тонкие тела, которые сравняются и выходят за пределы планеты. Это его связь с Творцом и помощь Творца. Это связь со светлыми силами и помощью светлых сил. Это любовь, энергия любви человека, который мощнее, который нет ничего на Земле. Вот это все есть в каждом человеке. В каждом. Но этого мало. У нас есть еще один очень важный, очень важная часть. Это то, что мы можем быть едины. Мы на самом деле едины в сердцах своих, мы на самом деле едины в телах своих, мы на самом деле едины в высших я и так далее, во всех, во всех мирах. Мы едины. И вот это единство тоже является нашим ресурсом. Вот. И поэтому, опираясь на достоинство, вот, которое стоит вот на базе всего этого, мы можем решать задачи гораздо эффективнее, чем сейчас. И мы на этом Совете Семей предлагаем задуматься всем и использовать вот эти внутренние ресурсы. И ресурсы пары, ресурсы семьи, ресурсы объединения в коллективе, ресурсы объединения вот в таком огромном Совете Семей. Давайте да. использовать это. Да, Антон Александрович очень откликается, потому что, ну, вот даже доказательством ваших слов нашего этого восприятия то что все действия направлены как раз таки на нарушение вот этих основ на нарушение вот этой нашей жизненной силы в чем наша сила да в чем твоя сила брат вот, в нашей божественной сути в достоинстве и в единстве а эта ситуация она действительно в том числе спровоцирована для разделения сама борьба с вирусом да рождает борьбу и новую атаку этой формы жизни, которая будет длиться до того момента, когда вирус будет мутировать, пока другой путь не будет найден, альтернативный, исходящий из нашей сути, нашего божественного единства. И разделение между людьми точно так же сеется с помощью этой ситуации. То есть все, по сути, действия направлены против этого, то, о чем говорит Анатолий Александрович. И действительно, ну вот это не какая-то абстракция единства, можно сравнить, вот я всегда говорю, вот так понятнее становится, что действительно вот планета это как единый живой организм. И а, на, на тонких планах мы едины, как клетки. Да? И а, вот это вот разделение нас на там, вакцинированных, невакцинированных, это по сути разрушение организма. Вот представьте, что а, одним клеткам а, скажут, что там вы хорошие, вы плохие. И пойдет вот эта болезнь а, разделение в организме. И жизненная сила вот этого общего организма уйдет вот тем интересантам, кто это и делает. Это вот те сущности, которые управляют миром действительно, которые не могут сами вот я как эзотерик, да, как парапсихолог это знаю, они, у них нет пока возможности самим получать энергию из божественного источника. И поэтому они паразитируют на других сущностях. Ну, в частности, на человечество, забирая его энергию. Вот с этой целью это все делается. Вот такая глубина в этом процессе. Здесь не только бизнес интересы, да, но и вот такая еще есть глубина. Вот в этой ситуации, когда мы... Нет осознали все свои ресурсы, вот сейчас мы о их проговорили, мы можем уже и определить и те действия, наиболее эффективные действия, которые могут помочь нам удержать свое человеческое достоинство, укрепить его и в целом изменить ситуацию в мире. Она обязательно изменится. Друзья, не беспокойтесь. Это... это время изменения в лучшую сторону, оно зависит от нас, от нашей активности, вот в том числе вот от таких мероприятий, которые мы сейчас проводим, от вашего участия в советах семьи, от вашего построения каких-то элементов в своей счастливой жизни. Каждый ваш шаг, творческий шаг, каждый ваш шаг включения каких-то своих ресурсов внутренних, это... Приближение вот того времени, когда ситуация изменится. Она еще раз, она изменится обязательно в положительную сторону. Того варианта, который предусматривают вот эти силы, этого не будет. Как бы они ни старались. Просто время потребуется больше или меньше, это другое. Но конец будет все-таки другой, а не тот, который они задумали. И вот знаете, здесь... Наверное, стоит, Диана, наверное, стоит тебе рассказать о том, о той информации, которую ты получила буквально, по-моему, вчера или позавчера. Да, Просто дорогие. Как будто специально а... к этому совету семей нам пришла информация. Но, скорее всего, специально наши друзья других планов, в общем-то, нам тоже помогают. Расскажи, да. пожалуйста. Да, дорогие, мы едины не только между собой, но на самом деле со всем мирозданием. И есть множество миров, в которых не проводится такой эксперимент, как у нас, да, по разделению мужчины и женщины на противоположности, вот то, что называется эксперимент дуальности. Но у них свои условия бытия, как вот есть множество да, компьютерных игр, можно сказать, где разные условия, точно так же есть множество миров. Ну, не верите, так не верьте, как говорится, но тем не менее просто примите к сведению, что это так и есть, что наша планета и наша Земля, наш мир не единственный, а существует бесчисленное количество миров. И мы также развиваемся как единый организм, и от нашего развития зависит развитие тех миров, которые ну, по вибрациям ниже нас находятся. И несмотря на то, что там могут быть другие условия, у них ситуация. Ситуации, вот такие негармоничные, в том числе могут быть похожими на нас и вот жители одного из таких миров вот как бы как коллективное сознание да жители ну неважно обратились решили поделиться с нами своим опытом и это очень важно и даже вот кто ну, обычно, да, когда вот ничего не происходит, так все вроде здорово, потребительство расцветает, свобода, мы об этом не задумываемся, но вот в таких ситуациях любая помощь, поддержка, подсказка очень важна и очень цена, и вот они рассказали про свой аналогичный опыт в этом мире, намного больше дисгармонии, чем у нас, там чаще идут войны, больше разделения, но так же, как и у нас, там есть пробужденные люди, потому что вот это вот новое время, да, эпоха новая Сати Юги, она для всех миров актуальна. У них есть пробужденные сущности, пробужденные люди, и вот когда они столкнулись с похожей проблемой, только она была связана именно с чипированием непосредственно, поскольку это более такой дисгармоничный мир, то и больше вот хотели им привнести, так скажем, вред. И точно так же их стали ограничивать. Вот я получила на эту информацию ченнелинг, его стараюсь выложить на своей страничке и ссылочку на целый материал, потому что это ну, не один абзац, так скажем, вкратце просто пересказываю, в чем суть. Тоже также предлагалось участие в одном из экспериментов перевести постепенно их реальность в виртуальную с целью якобы сохранения их цивилизации на случай а, войны или какого-то мощного катаклизма и вживить с этой целью им чипы якобы для того, чтобы цивилизация осталась и а, они все остались, а не исчезли просто в никуда. Вот так им говорили их правители, но опять же не их правители, Правители, а те же самые интересанты, которые и на наших правителей влияют. И что вы думаете, многие, многие испугались, и многие пошли на этот шаг, к тому же им угрожали, то есть им запрещали вступать в союзы, да, те, кто не чипирован, создавать пары, рожать детей, их стали отстранять от работы, где они задействованы, где они могут общаться с большим числом людей, чтобы как бы они не распространяли информацию, что они не хотят дать своим примером, не показывали, что так можно. Ну, в общем, почему-то действительно с нашей ситуации перекликается. И еще вот ну, многие были угрозы, но тем не менее также нашлись люди пробужденные, которые были в контакте с душой, со своим высшим я. Кстати, высшие я этих людей именно вот на нашей планете в том числе проживают, и э, они стали сначала просто собираться, высказывать друг другу вот свою позицию и когда высказывали, не отрицали, да, как вот у нас часто в интернете там начинается сразу свора одни на других, а именно друг другу посылали любовь и поддержку, просто вот выражении этой позиции, несогласие. Вот с этого началось. А потом они стали вот все больше объединяться, те, кто понимает, те, кто против этого эксперимента. И э, впервые, вот как они сказали, они не стали... Э, именно бороться, проявлять агрессию, вот такой бунт какой-то подростковый, несогласие, да, а с большим достоинством говорить о том, что они очень любят, ценят свое тело, очень его уважают, ну там речь шла именно о чипировании, и не допустят вторжения инородных элементов в это тело. Далее они стали все вместе направлять энергии, любви, поддержки. Вот такие своего рода медитации проводили, как похожие на наш совет семей. Кому бы вы думали энергии, любви, поддержки? Даже уже не друг другу, а именно правителям, именно тем, кто были исполнителями, да не авторами, исполнителями этого эксперимента. Они стали направлять им энергии божественного исцеления. Почему? Потому что Сами правители оказались во власти, да, во власти вот, ну, своей власти, во-первых, да, боялись ее потерять, и тех вот тайных управителей, для которых был важен вот этот эксперимент с, цел, с целью отъема жизненной энергии людей, и вот таким образом постепенно все больше расширяя вот этот свой круг вот таких вот людей, проводящих вот такие посылы. Постепенно ситуация стала меняться. Уже люди, приближенные к власти, стали высказываться против этого эксперимента. Потом они уже между собой нашлись противники именно во властных структурах. И они между собой ну, как бы не открыто, но тайно стали а, враждовать именно представители власти, разделились на лагерь те, кто за и те, кто против. И а, уже испугались, что ситуация абсолютно выйдет из-под контроля, и просто приняли решение отложить, отложить вот этот перевод в эту виртуальную реальность, чипирование людей. А важно было, что если больше половины только бы больше половины людей согласилась на чипирование, и это произведено, то вот эта виртуальная реальность, она бы стала основной. А как бы эти люди ну вот, как стали придатком этой виртуальной реальности, и вся энергия бы уходила туда. Но это детали их мира, это аналогия непрямая, еще раз подчеркиваю, здесь нет вот такой четкой прямой аналогии, потому что мир более негармоничный, но тем не менее ситуация похожа. Поэтому в наших посылах, вот я думаю, мы их учтем опыт, да, Антон Александрович? Да, друзья, действительно, подсказка пришла вовремя. Мы в этом направлении тоже думали, но не так, по крайней мере, я не так четко стоял, стоял на этой позиции. Я понимал, что энергия любви действительно действует, и вы знаете, с помощью энергии любви мы много что творим. Но вот то, что творят властные структуры, с людьми так унижают, как-то в их адрес не хотелось делать посылы любви. Но, под, но вот этот это ченнелинг действительно поправил мозги-то. Действительно, на самом деле, мы, мы же все одно. И Бог вообще не борется. Творец не борется. Творец творит новую реальность без борьбы. И таким образом я думаю, что мы э, тоже можем взять этот опыт э, в свою жизнь и начать действовать так же. И совершать посылы, действительно, посылы э, любви в адрес тех, кто действует против нас. Но сначала надо их принять. Надо принять как часть себя, как часть нашего мира. Они, мы в едином пространстве, мы на одной как говорится, на одном космическом корабле находимся, и все здесь взаимосвязаны. Взаимосвязаны энергетически, в том числе, и корнями, и так далее. И поэтому, особенно сейчас надо это хорошо прочувствовать и принять как часть себя. Это, это часть нашего тела, часть нашего организма. Вся Земля, все формы жизни, и вот в том числе вирус, и в том числе эти люди, которые хотят нам же Своим же, своей части, другой части сделать плохо. На самом деле, это никогда не получится, но э, попытки такие они делают. И вот чтобы они осознали свою, свою ошибочность этой, э, этой позиции, этого пути. Чтобы осознали, что это ведет к их же разрушению. Э, чтобы осознали, что им надо опереться на другие общечеловеческие ценности, на божественную суть, на... им соединиться надо со своими высшими я, и со своими э, высшими аспектами, чтобы осознать себя истинно Творцом и Человеком. А у них пока, у большинства из них пока э, Бог – это деньги, это власть, и они этому молятся. Но это, это просто… Э, не осознание себя и жизни и человека в целом. И вот наша задача, вот сейчас особенно это важно, я понимаю, как не просто кому-то э, принять вот такую позицию, э, чтобы включить их в свой процесс жизни, любить их так же, как и себя. Благодаря вот этому принятию, изменить можно только то что ты принял вот если я взял в руки что-то вот я взял бокал в руки я могу с ним сделать что что хочу но если я это не принял я не могу с этим ничего сделать так и здесь я мы должны принять их в свое пространство не как что-то противостоящее нам а как часть нас заблудившиеся и э, не имеющие э, вот четкого понимания смысла жизни и так далее. В свое время Иисус показал пример. Он принес на землю мощнейшую энергию любви. Он был один, практически один, и поэтому это он то, что он принес, не сразу пошло так сильно, но оно изменило мир. А нас сейчас много, нас много тех, кто живет в любви, кто понимает что любовь это бог и вот опираясь на это и на наше единство всех тех кто так понимает и живет мы можем сделать все гораздо эффективнее гораздо быстрее вот в этом направлении я считаю и нужно сделать посылы я на тебя есть что добавить да, вот э, в чате э, поддерживают, однозначно принять и полюбить, они есть отражение какой-то нашей сути, э, Лена, я и правду чувствую, что и внутри меня есть эти части, посылая любовь им, я исцеляю из себя, э, давайте примем их, написали, что наш правитель уже говорил, высказывался, писал, что мы едины, но это видимо другой страны, э, всем, у многих откликается. Вот Бахыт написал, что он принимает тоже аналогичную информацию. Видимо, тоже как ченлер. Угу. Так что, друзья, вот... Переходим к посылам тогда, получается? Переходим к по посылам, да. Мы, не, мы всегда старались коротко, но сегодня вот тема потребовала. Особый человек. случай. Уважаемые друзья, в своих советах семей еще раз просто говорю, напоминаю, вы можете наши посылы использовать только как отправную точку uh -huh. или по-другому его оформить, его создать. Но сейчас мы, но если есть откликается, давайте примем вот эти посылы, запустим их в мир. А потом в, свете, в своих советах семей вы можете уже детализировать еще глубже, еще шире какие-то другие грани открыть. То есть мы задаем как бы вектор, а вы уже сами творите то, что вы можете, вы все творцы. Да, и на этой же волне, вот после советов семей, можно в своем семейном совете делать посылы уже и в том числе такие бытовые, жизненно важные, которые вам позволяют быть, ощущать свое достоинство, свое счастье, радость жизни ежедневно, да. ну, об устройстве жизни своей просто. Улучшать свою жизнь это тоже достоинство. Поэтому делаем масштабные посылы. Вы с масштабного уровня гораздо легче потом реализуете какие-то свои намерения. Итак, посыл. Мы объединяемся на энергии любви, соединяемся со своими аспектами на всех планах, с душой, с Высшим Я, силами Света, объединяемся со своими парами и семьями. И делаем посыл. Посыл энергии, любви всем тем, кто стремится унизить и разделить и властвовать в этом пусть из любви заложена человечность единство всех людей и всех форм жизни. Вот такой посыл мы отправляем. мы выражаем чистое намерение на то, чтобы произошло соединение с высшими аспектами, с душами, с Высшим Я, с Творцом всех тех, кто потерял эту связь. Мы выражаем чистое намерение всем жить счастливо на этой счастливой планете, в высоком состоянии человеческого достоинства. Мы выражаем чистое намерение жить в гармоничном мире радуга. Есть такое название нашего мира, что он стал гармоничным миром радуга. Ему такой присвоен статус но пока мы живем еще в переходном периоде вот друзья вот такие посылы пусть они откликнутся в ваших сердцах пусть они выразятся в какие-то ваши добрые мысли и снимется напряжение в отношении своих близких друзей родных своего руководства руководства страны и всех тех кто пытается действовать против человека то что мы действительно одно мы сами создали все эти ситуации своими нерешенными проблемами своим своей ленью своим вот этого стремления к развитию мы создали все это если бы мы занимались своим развитием так активно как последние Два года с началом пандемии, то мы бы не оказались в этой ситуации. Спасибо пандемии, что она заставила более активно нам увидеть себя, жизнь по-другому и начать действовать. Я благодарю вас. Да, будет так. Да, будет так. Так и есть. Так и есть. Благодарим за сотворчество, дорогие. До новых встреч! Благодарю, Анто Александрович. Благодарю, Диана. Благодарю всех.